Первый выход в лес, полярная ночь, еще в самом разгаре, сегодня 3 января, погода просто шикарная. Просто... Снег идет, снег такой. Он всю ночь шел, снег. Сейчас я бы у него не был, его вот сейчас ближе к вечеру, он опять скоро быстро потемнеет, сейчас бы попьем домой. Там лыжня, там люди идут. Так, вон там у нас ручей, я вряд ли видно отсюда. вон, точно, вон ручей там летет. Он никогда не, не замерзает, даже его слышно. Палку сломали, придется возвращаться. Дальше не пойдем сегодня. Смотрите, вот это красивые такие сосны. Маленькая, большая, ну маленькая чуть поменьше, маленькая чуть поменьше, маленькая поменьше. Ребенок, перчай. чай. Из дома взяты, здесь мы не варили. Сейчас надо найти сушника и, может быть. Небольшой костерчик забоярить, но здесь я не знаю будет ли тоже здесь. народ постоянно пусит. Не да. Небольшой костер в лесу. Прощались. Сейчас поедем обратно. Красота. Смотри как красиво. Дым уходит туда. Видишь? Mm -hmm. Так, маленький костер. А дыма очень много. Это больше партнера.